Здравствуйте! Сегодня у нас с вами лабораторная работа номер 10 для седьмого класса Выяснение условий равновесия рычага И первое, что мы с вами сделаем, это правильно оформим работу, переписав из учебника цель работы, приборы и материалы, ход работы и табличку То есть все, что есть в учебнике И давайте теперь посмотрим указания к работе мы с вами используем оборудование УГЭ-лаборатория, шестой комплект. Вот штатив. Вот динамометр, грузы, здесь 100 граммовые грузы, вот, измерительная линейка здесь есть, но у нас есть вот шкала уже на самом рычаге, у нас есть уже шкала на самом рычаге, это очень удобно. Есть вот такие вот подвесы для груз, для грузов, вот. Рычаг мы уравновесили и теперь начнем делать лабораторную. Итак, уравновесьте рычаг, вращая гайки на его концах так, чтобы он расположился горизонтально. Ну вот он у нас горизонтально. Мы еще можем немножечко повращать вот эти гаечки, чтобы Вот. Дальше. Повесьте два груза на левой части рычага на расстоянии, равном примерно 12 сантиметров от оси вращения. Опытным путем установите, на каком расстоянии вправо от оси вращения надо повесить один груз, два груза, три груза, чтобы рычаг пришел в равновесие. Давайте выполнять. На левой части рычага на расстоянии примерно 12 сантиметров мы должны повесить груз, два груза, написано, что два груза. Ну, я не буду брать 12, потому что мы не сможем здесь сделать тогда этот опыт, я возьму 8. 9. Два 9. груза. Итак, я подвешу два груза. С другой стороны я должна один груз повесить так, чтобы рычаг был в равновесии. Вот вы видите, что рычаг находится в равновесии. И теперь мы с вами давайте запишем данные в таблицу. Итак, первый опыт. Сила F1 на левой части. На левой части у нас два груза по 100 грамм. И мы знаем, что на них действует сила равная двум Ньютонам. Поэтому мы сейчас вот здесь вот и запишем это. Два ньютона а извиняюсь ньютон написать не будем потому что уже есть Итак, два плечо или один смотрите чему ратным плечо 9 сантиметров и причем во всех трех опытах у нас везде здесь будет два груза и везде здесь будет в сантиметрах написано 9 сантиметров а теперь смотрим на силу f2 так как здесь один груз посмотрите какая сила и запишите эту силу один груз 1 один ньютон один. посмотрите какое плечо чему равно плечо И запишите здесь, пожалуйста, в сантиметрах плечо. Дальше в указаниях к работе нам нужно, чтобы мы подвесили два груза. С правой стороны мы должны подвесить два груза и уравновесить речек. Я беру второй грузик. Вот он. Его масса 100 сто грамм. Отвешиваю и вроде рычаг. Сила, которая действует, сила, которая действует на правую часть рычага. Посмотрите, какая это сила. Два ньютона, да? Два грузика по 100 грамм, два ньютона. Плечо этой силы, посмотрите внимательно, чему равно плечо этой силы в сантиметрах. И запишите вот здесь вот. Дальше мы должны подвесить три груза. Дальше мы должны подвесить три груза. Беру еще один грузик. Теперь равномерно. Смотрите внимательно. Раз три груза, раз три груза, то сила, которая будет действовать, будет равна трем ньютона. А плечом? смотрите чему равно плечу теперь посчитайте отношения смотрите внимательно отношение сил и плеч f1 мы делим на f2 2 делим на 1 и вот f1 делим на f2 то есть 2 ньютона делим на 1 ньютон у нас получается 2 2. И мы должны посчитать отношение плеч. Мы должны L2 разделить на L1. Разделите, что у вас получилось. L2 разделите на L1. Что у вас получится здесь? Какое отношение? Теперь следующее. Опять вы делите F1 на F2. 2 делите на 2 получается 1 а здесь разделите то что у вас было здесь плечо l2 на плечо l1 сколько получили следующий опыт опять f1 вы делите на f2 я прям так и напишу 2 делить на 3 будет 2 третьих а силу а плечо а плечо l2 Разделите на или один, сколько у вас здесь было. Получите отношения и запишите. Теперь сделаем вывод. Сравните отношения для каждого условия, для каждого случая. Сравните отношения сил и отношения плеч. Сравните их, пожалуйста, друг с другом и сделайте вывод. Удачи вам, успехов, всего хорошего!